Здравствуйте, я Игорь Черноусов, рад видеть вас на продвинутой страничке тренинга «Партнерские продажи». Этот тренинг в разработке, список знаний и уроков находится вверху, посмотрите на страничку выше. Цена этого тренинга будет определяться стоимостью софта, который вы получите, придя учиться на эту ступень тренинга. Все выпускники младшей ступени получают возможность купить этот тренинг с 50% скидкой.